Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN. и сейчас мы с вами обсудим кратенько вопросик, а действительно ли сладкие те остатки, которые есть сейчас от первой волны аукциона. Ребятушки, на аукционе осталось буквально несколько транспортных средств и, честно говоря, я очень сильно удивлен, что не все хотят приобрести то, что там есть по довольно-таки себе нормальной цене. Понятное дело, что, допустим, не знаю, тот же самый ИС-3 защитник, это уже морально устаревшая машина, но, ребят, это... Это все-таки машинка нестандартная и всего лишь, грубо говоря, за 5000 голды будет буквально уже через 4 часа после того, как я снимаю это видео. Ну, а скорее всего, когда вы его смотрите, то после 3 часика я попытаюсь уложиться. Что касается остальных машин, тот же самый объект 252У, это, ребят, тоже... Машинка не седьмого Не пятого левела И, честно говоря, за восьмой левел Затяж отдать 5 голды Это тоже, в принципе, нормально Хотя сам объект 252У Это не шибко имбовая машина Да, у него хорошая броня местами Но, в целом, ребят, время перезарядки Я бы сказал, его больше хоронит, чем воскрешает На нем, ну, как мне кажется Очень сложновато отыгрывать Мое субъективное мнение У кого есть машина, напишите, пожалуйста, в комментариях Буду вам безумно благодарен Что касается м 41 тем. Скажу откровенно, я очень сильно Грущу из-за того, что мне хватает Мне вот буквально 800 голды Взять ее негде просто, если бы два косаря голды у меня здесь Было, я бы обязательно на вот этот Свой аккаунт взял бы себе М41Д для того, чтобы Периодически на нем выезжать Это безусловно не имба Я не удивлен, что его не сильно разбирают Но ребят, все-таки за седьмой уровень Отдать 2000 золота Это в целом нормально Ребят, нельзя сказать, что это прям дорого. Да, машинка не сильно живучая, но скорострельная. Что-то прикольное в нем есть. Обалденный разведчик. То есть, если вы любите носиться по карте, самое то. И, повторюсь еще раз, если бы не отсутствие голды, я бы эту машинку себе прикупил через пару часиков и больше чем уверен, что... Не пожалел бы об этой покупке За 2000 золота, все-таки два косаря голды Ребят, это, грубо говоря, месяц с копеечками Просмотра рекламы А иногда даже меньше, если вам будет вести С выпадающими частями На сертификат на 100 голды Из контейнера за рекламу Короче говоря, ребят Вот за два косаря голды, по-моему Самое то, что надо Если ты не сильно обладаешь голдой Но, ребят, самое жирное То, что здесь есть и почему-то абсолютно недооцененное Это Т26Е 5. Вот ссылочка на обзор на данную машинку, которая есть у меня на канале. Ребят, для тех, кто не знает, возможно, хотя я сомневаюсь в этом, это тяжелый танк 8 уровня. Премиумная машина, которая очень легко играется в средних руках. К ней нет необходимости привыкать. Это вполне нормальный аппарат, который действительно можно реализовывать в бою среднестатистическому танкисту, у которого процент побед практически 50% там, процентов с копеечками. Машинка прям для вас. Что могу сказать себя за 3000 золота, ребят, да даже за 3500 золота отхватить себе премиумный танк 8 левела, тяжелый танк, который очень легко играется, имеет хорошее КД, довольно-таки неплохую броню, но ребят, в целом машинка очень сильно недооцененная, скорее всего просто потому, что все привыкли ко всем вот этим сериям Т-23Е3, Т-26Е5 и так далее, их очень много похожих по названию. Но мало кто понимает, чем эти машины между собой отличаются. И поверьте мне, если у вас мало голды кровной, вы не донатите в игру и вы хотите приобрести себе что-нибудь годное, для того, чтобы можно было поиграть, повеселиться, получить удовольствие, ну и соответственно пофармить, обязательно берите себе Т26Е5 и вы, ребят, об этом не пожалеете. Давайте вернемся к техническим характеристикам по машинке. По техническим характеристикам машинки все очень просто. Просто зайдите в орудие и посмотрите. Практически 2500 ДПМ. Перезарядка в 5,8 секунды. 240 единиц альфы. Угол склонения вниз минус 10. Довольно-таки рикошетная башня. Если смотреть на нее, как говорится, солба. И нормальный уровень пробития в 221 единицу. Я не могу сказать, что это прям супер-пупер. Но его достаточно в игре. Вы вполне спокойно на этой машине, благодаря ее в принципе, достойной Подвижности, можете ехать на линию к средним легким танкам и там очень классно разносить всех в щепки. 265 пробития на кумулятивных на голде. Да, пускай чуть ниже будет альфа, но вы в принципе практически гарантированно пробиваете. Все тяжелые танки 8 левела, ну, в их нормальные стандартные серые зоны уж точно без проблем. Разброс орудия крайне комфортный и время сведения тоже радует. Это мое скромное мнение, если вы со мной не согласны, ну, как бы пишите в комментариях, как говорится. Ну, а на данный момент, ребят, у меня все. Не пропускайте те машинки, которые действительно годные, особенно если у вас мало голды, очень взвешенно принимайте решения. Если вы хотите знать, как машины играются в средних руках и не пожалеете ли вы покупки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Буду вам безумно благодарен. Ну, а отблагодарю абсолютно честными обзорами на технику, такой, какая она есть. На данный момент, ребят, у меня все. Все к да, ребят, если вы готовы помочь каналу, я буду вам очень благодарен за донатики по ссылочке, которая есть в описании. Либо присылайте подарочки, если имеете такую возможность, через магазин игры. Я бы, честно говоря, был безумно вам благодарен за такие действия с вашей стороны. Спасибо вам большое, всего хорошего, приятных покупок, приятных новогодних праздников, мира вам и спокойствия. Пока-пока.